Опыт был очень полезный в части того, что мы посмотрели существующее состояние управления производством и, исходя из этого, приняли решение о покупке определенных модулей, которые нам непосредственно нужны на данный момент времени. По прошествии года мы рассмотрели то, чего нам не хватает и сейчас докупаем либо запрашиваем доработку определенных модулей для того чтобы полностью решить все свои производственные задачи с тем функционалом которым обладает кобра ну в первую очередь это суточный план полетов управление расписанием формирование расписания Визинформ, система звукового оповещения пассажиров и другие модули, которые реально нам помогли в работе полностью автоматизировать многие процессы, которые до внедрения системы мы делали вручную.